Как обычно говорят об осени, она золотая, она красивая, она очаровательная, она философская, но это просто прилагательное. Их до меня произнесло очень много людей, и они уже не передают ту эмоцию, которую я хочу вложить в эти слова. Чем их заменить? Истории, стори очень простой, но эффективный инструмент. Что такое осень для меня? Ну, например, мне... 8 лет я первоклассник со своей сестрой, мы идем за ручку по парку, шуршим листьями, а рядом старшая сестра и ее одноклассница, они учатся в девятом классе. Я, конечно, в одноклассницу влюблен тайно, и вот эти шуршащие листья, этот запах листвы, синяя куртка старшеклассницы и первая влюбленность. Эта картинка только моя, она ни у кого больше не повторится. Все равно будут образы другие, и поэтому эта картинка может зацепить аудиторию. Если я не хочу вот этой детскости, этого милого образа, я могу выбрать, например, более романтичный. Опять-таки парк, и мы с моей будущей супругой лежим на листьях, смотрим на облака и спорим, на что каждое следующее облако похоже, и могу развивать этот образ дальше. Если я не хочу романтичности, а, например, что-то более забавное, ну тогда расскажу, как вешу я на каштане сверху, там трясу это дерево, снизу дети болеют за меня, па-па-па-па, и я понимаю, мозг-то понимает, что все равно мы соберем этот мешок, и он будет гнить у нас до следующей осени, но в этот момент это действие кажется каким-то очень важным и такие истории есть у каждого обязательно они есть у каждого и они гораздо лучше работают чем просто прилагательные